Пьявка, пьявка, пьявка, пьявка, пядка, пьявка, пядка, пявка, пьявка, пьявка, пядка, пьявка, пявка, пьявка. Пилась она в пядку, пядка, пядка, пявка, пявка, пьявка, пьявка, пьявка, пьявка, пьявка, пьявка, пьявка, пьявка, пьявка, пьявка, пьявка, пьявка, пявка, пьявка, пьявка, пьявка, явка, пьявка, пьявка, пьявка, Лайфка, это пиявка, это пиявка, пиявка, пиавка, пиявка, пиявка, пиявка, пиявка, пиавка, пявка, пиявка, пиявка, пиявка, пивка, пьяка, пиавка, пиявка, пиявка, пиявка, пиявка, пиявка, пиявка, пятка, пятка, пиявка, пивка, пиявка, пивка, пиявка, писка, пятка, пивка, пятка, нога, пятка, пивка, пиявка. Петка, пявка пятка пявка пятка аха ха ха ха пявка пявка пявка пявка пятка пятка пятка пятка пятка пятка кака аса аса аса ла ла ла ла пявка пявка пявка певка, пявка пявка Пиявка, пиявка, пявка с пихой. Виявка, пиявка, пиявка, пявка, фяха, пиявка, пиявка, пиявка, пявка, пяфка, пиявка, писко, пиевка, пивко, писко. Это лайфак лайфхак, лайфхак, лайфхак, лайф, это лайф, это лайф, окей, это лайф, окей, пиавка, пиявка, пиявка, пятка, пиявка, пятка, пятка, пиявка. Диафка, ахаха, пятка, пятка, пятка, пятка, пятка, пятка, аха пятка, пятка, пятка, пятка, пятка, пятка, пятка, пятка, пятка, пятка, пятка, пятка,